Перестроение на соседнюю полосу с ускорением выглядит следующим образом. Включаем указатели поворота, увеличиваем скорость движения, отрываемся от потока машин и плавно вливаемся на соседнюю полосу. Чтобы сделать такое перестроение безопасно, надо научиться правильно оценивать скорость движения каждого автомобиля, с которым возможно пересечение или слияние траектории движения. Поскольку у новичка глаз еще не очень наметан, то первое время более приемлемым вариантом перестроения для большинства из вас будет не увеличение скорости движения, а наоборот ее уменьшение. Последовательность действий при перестроении с замедлением такова. Включаем указатели поворота, убираем ногу с педали газа и ждем, пока машина, движущаяся рядом, не проедет мимо нас. После чего немного прибавляем газ и плавно перестраиваемся на соседнюю полосу.